Усим привет, всем привет! Давайте буду на русском говорить. Я думаю, что на YouTube есть уже субы три. Сегодня расскажу вам, как сработать быстро. Очень быстро. Можно, кстати, еще с друзьями, в общем-то, впишите в поиск All x Если не способ в Украине, да, это в Украине. В России, наверное, тоже как-то так вот. У нас ОЛХ. Как видите, тут у нас есть товар. Вира объявление, это, скорее всего, платное. Ну если важно. Нажимаю, нажимаем значит, на «Подать объявления, «Мой профиль», «Главные рубрики». Узнаете из сейчас просто главной рубрики, что вы можете продать. Обмен. Дать даром. Ну, это такое, да. Хобби, отдыхи, спорта. Кстати, я бы хотел попробовать дать даром, Сделать такой конкурс, когда буду на подписчиков. «Детский мир», «Недвижимость» такие шутки откуда недвижимость я тоже что-то не понимаю давайте например дом all и lx дом да друзья даже тут можно купить дом то есть это прям э -э весь мир в этом состоится электроника ну конечно желательно покупать на розетке но как вы знаете мы сейчас покажем как заработать а суть ролика как заработать поэтому нажимаем на профиль и нам поддайте заявление так туда, туда нажму еще одно и то же понятно регистрация вход через facebook авторизовуюсь конечно же ошибка невозможно войти профиль сейсбуке отсутствует email за вам страницу посмотреть ваши объявления ладно придется с тобой самого вписывать так, мейл или телефон наилучший мейл текущий пароль я регистрацию хочу вот сразу мейл введим можете посмотреть что Gmail. я соглашаюсь с правилом и условием если подтверждаешь, что я не буду ничего воровать все будет справедливо. если будет заработать, то он уже нужно кстати, а почему у такой фон черный? я же вроде бы готовил фон введен Сейчас выложить минуточку ваше внимание. Так, так, так, так, так. так. Нужно найти какую-то паузу. темно например. Так, так, так, так, так, так, так. Вот есть один шанс. Ну, в общем-то любой, давайте. Бывает, ну, давай, давай, что-то. хоть видно там то, что я выложил. Капис, честно было, бы видно. Давайте это вот, вот, на моем. Вот, контент, ну хоть что-то скажите, какие-то краски. Так, email. Вот, видите, собор, сразу на автомате пароль пишет, вести. Показать там, посмотрите цифры, ок, я зову про цифры. скрываем Реги Ему, как показать ему, выточни. У меня есть новая функция по названию видео В принципе, приятно, что такое. Эм... Все, твой e и... или e телефон уже зарегистрирован. То есть, я уже тут был. Так, он в тест, ага. Давайте я почту покажу. Можете писать, мне там. Это я там спама. Пытаюсь что-то разобрать. Давайте. Ух ты. экран полный экран. Э -э, подать объявление. Сейчас у вас нет активных объявлений. Подаете. Это новая профиль, раньше у ОЛОХ по другому, жаль, что не записывал. Я буду обещать. Обратите внимание, что сделано на OLX, доставка не оформляется. То есть вы должны сами нам да? wow. пешком дойдёте, в общем Ну или просто как-то догадаться. В интернете есть. А, ну и OLX доставка за есть. Заплатить. Ну в принципе идеи есть. Нажимаете, что такое OLX, мои покупки и все такое вот. Это если они покупают, то они сами вот OLX. Как-то заказать доставку в принципе у них лучше. Так узнаете про доставку на Viber SMS Telegram при машине чистым интернете в интернете окей. Обратите внимание, что сделка UX доставки не оформляются, на тут же видно э, по сторонним ссылкам и вручную режимах. А это не сторонняя ссылка, ну, Настоя... Настоятельно, рекомендуем... Настоятельно рекомендуем игнорировать такие сообщения со ссылками на OLX доставки. Вот доставка. Это официальное отправление вам за пределом OLX. Например, Viber, SMS, Telegram. узнайте больше о промышленничествах здесь. Открываем. Ага, но я еще не попадался, так что... Ну пока продавца тоже рекомендую конечно почитать на эти прям по этой ссылке на копируйте очень важно вау мне нужно приюк сделать есть у вас такой вот ладно найду ну вот наверное больше риск на трапать на шахраев аккуратно аккуратно подать объявление вот. Можно сказать, с этого? Например, iPad 8. Вписываем какой хотим, добавляем фотографию. Например, фотографию хочу продать себя. Расписываем. Тут и было. На украинского желательно название города индекс телефону. и публиковать предпросмотрным ну, телефонном ну что ж давайте тогда я включу его в действие. действии подтверждение с кабан еще раз пока что черный грамм паузы это повышен поставить сейчас паузу